Если представить какую-то очередь за счастьем, где народы стоят, русские последние. Русские не могут вдохновенно бабки зарабатывать. Ну, типа вот. При этом я думаю, что все повернется в нужную сторону. Вот пришло поколение, которое спецом для, для этого. Поколение прагматиков и рационалистов. И они не доверяют старшим и имеют все основания не доверять. Страдания бессмысленны, подвиги бессмысленны предков. Uh -huh. Я решил не заниматься тем, чем мне, мне интересно, потому что ничего хорошего в каком-то воплощении, на какой-то планете был серьезным специалистом в нескольких сферах. Мы должны создать сообщество, где функция государства государство – это сервис, стать первым поколением счастливых людей. Если мы это осознаем, мы сможем оккупировать все энергии прошлого. Вот Ты же за ребенка ответственен за своего. Yeah. В каком мире ты живешь – ты не те не кажется что ты вообще ничего не контролируешь вот эти 21 22 23 24 25 мир изменится до неузнаваемости все по-другому будет. надо определиться кто мы чем мы хотим и ради чего объединяем свои усилия добрый день с вами дергачев Инсайт. сегодня у нас в гостях сценарист, режиссер Бахыт Килибаев. Сразу э, хочу о чем сказать, что э, вот мы уже начали немножко говорить, и очень для меня что важно и интересно, что э, все свои э, знания ты получаешь не э, от того, что ты, как мне кажется, э, много и старательно трудился, понимал в вот, а в какой-то момент все свои знания ты получаешь, мне кажется, напрямую из космоса. То есть вот ты сценарии как пишешь? Ты их пишешь, а вот как, потому что какой-то поток идет? Или потому что ты все-таки очень опытный человек, который потратил на это всю жизнь, чтобы писать сценарий? Наверное, одновременно и то, и другое. Я, в общем, я могу тебе рассказать, как я в молодости сценарий писал, угу. и как теперь получается. В молодости э, я просто загонялся себя в ситуацию. Типа квартиру снимал. Uh -huh. Сначала все там сделаешь, помоешь все, что надо. там. Ну, короче, пока есть повод э, не заниматься сценарием, занимаешься всем Ты чем просто не просто. Да. да. Потом да. дальше я сажусь за стол, кладу стопку бумаги, ручку и говорю себе, ты отсюда не встанешь, пока не напишешь слово конец не поставишь точку и все сижу за столом главное просидеть и через какое-то время что-то поворачивается и только успевает писать и ты передай этот поток не прекратить который идет то есть ты входишь в состояние, подключаешься к нему, но ты при этом же все равно используешь и весь свой жизненный ну, опыт, и да. свои представ. Да. Просто я почему вот это... Я со своим приятелем разговаривал и говорю, вот я буду разговаривать с Бахытом Келибаевым. Он говорит, а ты врубаешься вообще, что это за человек? Я говорю, ну-ка расскажи мне. Он говорит, Бахыт Килибаев это человек, который играет в высшей лиге. Потому что есть люди, которые занимаются подражанием и которые просто воспроизводят бесконечно то, что придумали другие. А Бахат Килибаев, он придумывает сам. Mm -hmm. вот. То есть, и в силу этого, это вот все, что делает Килибаев, это сразу другой уровень, просто потому что он, вот этот момент придумывания, он его создает. То есть ты себя вот а, в какой-то момент ощущаешь а, таким творцом, который действительно придумывает, а не просто воспроизводит. У меня проще. Uh -huh. Я довольно давно обратил внимание, что когда мне интересно, не интересно, когда мне, я непродуктивен. Uh -huh. Я решил не заниматься тем, чем мне не интересно, потому что ничего хорошего. Ну, типа, заморочка какая-нибудь еще потом, типа, все ради чего влез, ну, например, денег заработать, не получается, все как-то криво, поэтому я занимаюсь только тем, что мне серьезно и интересно, и тогда я продуктивен. А почему мне то или другое интересно? Вот э, раньше не понимал, сейчас думал, что я в каком-то воплощении на какой-то планете был серьезным специалистом в нескольких сферах. И сейчас вот через меня какие-то настолько неожиданные для меня знания пошли вообще. Кто бы Поразительно просто. Я в этом разбираюсь, как бы, ну, типа на уровне практического применения. Вот. Ты человек, ведь очень увлекающийся. Я вот помню: в юности я приехал в Москву. там Я попал к Бахыту Килибаеву там, полуслучайно да, через друзей. И это был период, когда Бахыт был увлечен, кроме всего прочего, группой ноль. Да? То есть, и ты же эту группу на самом деле просто. А, ну, не то, что сделал звездами, но придал им новый импульс. И а, новое звучание а сам главное, визуализировал. Да? То есть вот это увлечение, это было что? Это была любовь или что? -то? Ну, ты до сих пор считаешь, гениальная музыка, гениальный человек, да. гениальная музыка. Ну, она сама по себе меня и, и торкнула. Я до сих пор уверен, что Федор... Я, я абсолютно тоже точно так же думаю это, здорово, на мой взгляд это говоришь. лучший рок вообще это в самом деле русский рок и он смысловой и федор вот когда мы с ним познакомились он ну, такой сильно страдал от того что мирное совершение прямо ну на краю стоял от этого и это тоже, казалось, величием по жизни. Мы такие обыватели, а тут вот есть звезда прямо, и он вот так, как говорит, так и живет, это вообще круто. А у тебя вообще вот эта потребность в том, чтобы искать людей, которые либо стоят на краю, либо видят то, что не видят другие. Она всегда была? Ты сразу за таких людей хватался? Нет, нет. нет? Просто он был очень ярким музыкантом. И обратил мое внимание именно музыку. Я понял, что это другая музыка, другая энергетика. Я ехал в автобусе и карусе, который купил на деньги Сергея Пантелеевича Мавроди. Так. И это был мой частный транспорт в тот момент такой интурист карус с одной дверью и играла радио и там пришла какая-то программа и там федора пригласили в студию и он что-то говорил ну пока говорил ничего особенного но когда он запел я говорю давайте узнаем кто это на следующий день связались и еще через два дня я с ним встретился в питере угу. то есть ты туда поехал да? полетел да. И там его нашел, и сразу да, вот да. все сложилось. Ну, как сложилось? Мы напились, конечно. Да. А, да. Он мне говорил, ты понимаешь, в какой жизнь я живу? Я говорю, ну, нет, если сейчас ну, думаю, что ты вообще крутой. И он повез меня домой к себе. Там у него мама парализованная, очень своеобразный человек. Я тогда понял, какой он в жизни живет. Непростой. А он мне казался вообще богом. Ну, типа, он выглядел очень круто. Просто ангел. Он же очень красивый же. Да, парень. да, да. И как он сложен, как у него все круто. И как, как он играет эту музыку, это вообще невероятно. И боян, который был вообще привнесен, вроде как до этого не было в русском уроке бояна. Ну и многие какие-то вещи абсолютно парадоксальные, которые... А, знаешь, на что я обратил внимание? Они в четвером, а у них симфоническая музыка реально, всего четыре человека играют. И... Гитара спорит с баяном постоянно, там у них своя драматургия, это нереально. Я думал, я думал как же они в четвером такую плотность звука дают? Потом разобрался, там, например, как может быть, гитара дает фразу начальную, а акцент на баяне в ту же мелодическую конструкцию. То есть, так бы она вообще самостоятельно, баян бы не звучал, но вот с гитарой, и все на своих местах, и все вот, ну, типа, в развитии. И это, Федор, это... И никто так больше, на мой взгляд, с музыкой не обращался. Потом же мы его пригласили в Громовых, в смысле, в Громовых мы взяли одну mm -hmm. мелодию. Вот. Mm -hmm. Это вообще волшебная какая-то, а фантастическая. Какой? Вот в первых Громовых инструментал такой, э философско-космический такой. И он как будто бы и тяжелый, но в, в то же самое время э философский такой, не, не без тяжести такой, без остервенения Федоровского. Ну, как у него. Вот. Но это лучше послушать, потому что да. это не передать. Но это... И он вообще... Его музыка к чему угодно. Она что угодно может сделать. В смысле, берешь плохой эпизод в фильме, какой-нибудь. Ставишь его музыку, эпизод начинает играть вообще другими красками, наполняется. И актеры играют. До того вообще выглядели как неспособные. А так, вот, потом, по-моему, в стилягах прозвучало и прям вот в народ широко ушло. Но мне кажется, что впервые в народ широко ушло, вот когда ты сделал. Я педагурю. А? Иду, -курю. Иду курю, да, когда ты сделал, потому что тогда это звучало отовсюду, это просто в Москве люди. На стройках сидели вокруг этого магнитофона, да? то есть там в каком-нибудь в Талгаре, под Алматой. Я приезжал из автобуса выходил и там на всю автостанцию, вот так вот на все горы было, да, там угу. и настоящему индейцу и докурю. То есть вообще ты такую а, штуку же вот, а, сделал, вот и, ты и Битмамбетов, да, то есть вы стали отвечать за казахов в Москве, когда это еще далеко не было никаким трендом, да, то есть, это сейчас все говорят про а, феномен казахов, да, то есть феномен, а тогда никто прож... вот, то есть, просто вот, раз и делали такое, и соединили, и когда в Удукурю были вот эти вывески, да, с Манда, балык. Балык. балык, да. Вот. Ну, а, а... Еще, вот если, если курю, а насколько все это было завязано, то есть, ну, там не то, что на наркотиках, а на анаше, на то есть, потому что, ну, анаша какой-то наркотик, то есть, но, тем не менее, это вот как часть культуры. Ну, Федор, когда мы приехали снимать «Иду курю», мы же не собирались снимать клип, где музыкантов нет, мы собирались музыкантов ага снимать. Ага. Ну, и вот он сказал, мы сниматься не будем, пока не привезут кайфа. Угу. Ну, значит, кто-то поехал, привезли. Пусть вся группа, если снимаете такой клип про «Иду давайте курите. Короче, ну ладно, давай, мы покурили. Нет, еще надо бухнуть. Привезли в пару канистры вина. Ну в итоге они вмазали и все, и больше они сниматься не могли, и мы снимали все без них с актерами. Вот три дня снимали. То есть это такое вынужденное решение? Да. Ну то есть там все собирались как положено снимать музыкантов в кадре, но оказалось невозможно. Ты как-то э, рассказывал, что э, в какой-то момент на тебя повлияла книга Мавроди, которую он писал в тюрьме и передавал на волю в каких-то конвертах, которые нельзя было э, вскрывать по какой-то причине. Я же не, не совсем понял это. Но э, что, что такое? То есть это это вот что, было уже что-то такое эзотерическое для тебя в его текстах? Или это были просто какие-то очень важные куски жизни? Сейчас расскажу. Да. В общем, эм, э, я с большим уважением к Сергею Пантелеевичу всегда относился, угу. но вот эту его творческую составляющую как-то не знал, угу. ну и с каким-то недоверием относился. Он уже сидел в тюрьме и я увидел первые его тексты, это вот о тюремной жизни. И что-то как-то мне не зашло, что называется. Какое-то напряжение почувствовал и как-то не хотелось мне читать. А потом, когда он вышел из тюрьмы, один знакомый подарил ему тираж в тысячу экземпляров тех новелл, которые он писал в тюрьме. Короче, он в тюрьме писал от руки, uh -huh. и у него не было возможности исправить что-то, переделать, у него не было возможности заглянуть в какие-то справочники. И он мог только написать, положить это в конверт и написать там представитель президента по uh -huh. для тех, кто сидит, я забыл, как по uh -huh. правам человека, что-то такое. Uh -huh. это... А поэтому нельзя. Поэтому они не имели права этого вскрывать. И... А там уже адвокаты это все принимали и перенабирали и все. То есть, я что хочу сказать. Там цитаты из разных-разных текстов, от Библии там до того, гигантские. Потом люди, которые редактировали, они сказали, этого не может быть. Человек не может это помнить. Mm -hmm. То есть, он феноменальным был. Но я еще не знал этого. Я, я и с относился к этому. И вот эту книжку, когда он мне дал в руки, mm -hmm. я ее держу, что-то что, мне нехорошо, я ее положил. Открою на случайной странице, прочту пару предложений, думаю, -ду. не хочу я разочаровываться в Сергея Так думаю, что поэтому меня... Э -э -да. Ну, а в какой-то момент я знал, что мы с ним встретимся, и он спросит в лоб, что-то как. Да. И поэтому сел и давай читать ее. Читаю. И по прочтению, там 23 новеллы вот, mm -hmm. в этой книжке. Всего он написал 144. Все это называется «Сын Люциферов». Все это называется. И каждая глава предварена диалогом Люцифера с сыном. И, в общем, две новеллы прочел. Не хочется вообще читать. Почему? У меня вот здесь... Я вообще не люблю пугалки, вот как жанр. Вот это все вообще не люблю. И смотреть не люблю, и думать об этом не люблю. А тут, короче, читаю, у меня вот здесь вот холодный ком какой-то внутри тяж... неприятный ком образовался тяжело прямо вот ну прямо тяжесть душевная вот здесь и это первое второе я читаю и чувствовал как меня ломает вот буквально ломает каждую строчку сложно думаю эй бах и что такое во первых ты не угадал ни одного финала угу. то есть это с точки зрения сюжета офигительно все хорошо что тебя ломает? Чего ты? А, я понял, что то меня во мне ломает, это с текстом не связано. Вернее, то, что меня ломало, связано было со мной и с этим текстом. И дальше я прочел все эти новеллы, и по мере того, как я их читал, вот из этого холодного клубка неприятной энергии выдергивались части. И он становился все меньше, меньше, меньше. А когда я все это прочел, я освободился от этого. И я понял, что я встретился с тем, что является моим темным. И я его никогда бы не узнал, не встретил, не увидел, не познакомился бы, если бы Сергей не дал мне эту возможность с этим текстом. Поэтому я считаю, что этот текст лично на меня появлял как никакой другой вообще. Больше никакой э, текст на меня так не влиял а что это было форма притчи форма рассказа это что это или это мистика или какой это, это нет это очень крутые новеллы прямо новеллы. вот я тебе отвечаю это просто круто по сюжету по всему и они очень круто сделаны тогда еще вообще никто эту тему не трогал вот э, виртуальные миры там, э, там и у него ну хочешь один сюжет просто Давай. короче чувак засыпая оказывается в пространстве, где он все может. Все может. И там сосед у него и с женой. И он начинает эту соседку всяко… Он ее любил, и сначала у него там типа секс, а потом он расходится, и у него агрессия, он ее мучить начинает. И, короче, никто этого не знает. Но она знает, и он знает. И вот у него это все разгоняется, разгоняется, а потом оказывается, что там так устроено. Сначала он, царь в ее мире, а теперь она. И он, когда об этом узнает, он выбрасывается из окна. Потому что он понял, что она ему такое устроит, что он вообще никак не выдержит. Я коротко рассказал, да. нелепо, но это очень мощные штуки. То, что он а, сделал или сделал, это его дела. Но вот как ты а, думаешь, вообще это такая а, финансовая, это финансовая партизанщина? Или это вот что-то, что имеет какое-то будущее? Вот то, что он пробросил тогда в этот а, постсоветский союз. Или это чистой воды все-таки афера? Знаешь, я, короче, по жизни стараюсь в аферах не участвовать. Uh -huh. Даже с Сергеем Поделеевичем тоже, я спросил, он мне осенью 93 -го года uh -huh. рассказал про весь расклад. Я послушал, говорю, нас потом всех убьют, uh -huh. он говорит, Бахыт, ты ничего не понял. И сейчас в двух словах расскажу, что он мне объяснил. Он говорит, идет приватизация. Вот эти все активы, которые в стране есть, они принадлежали государству, а теперь собственники появятся. Эти активы недоцени... недооценены порядково в сто раз в тысячу. Чем мы делаем? Uh -huh. Это осенью 93 -го года. Тогда уже в 93 году шла ваучерная приватизация. Uh -huh. И должна была закончиться 31 декабря 93 -го года. Осенью, он говорит, не закончит. Еще будет один срок, но вот он уже будет конечным. Ваучерной приватизации. Мы все, что можно, возьмем на ваучеры. Все, что возможно. На первом этапе, первый этап ваучерной приватизации, он должен, ну вот так и объявили, полгода 1994-го еще сохранилась эта приватизация. И в чем его идея была? Грамотно ваучеры отоварить, а МММ MMM Инвест собрал на первом или на втором месте по количеству ваучеров ну, от населения да. собранных да. он говорит не надо их обесценивать мы не будем участвовать ни в каких приватизационных аукционах потому что говорит посмотрите вот видишь что происходит а, ваучерных фондов полно уже, а акционированных предприятий совсем нету и эти ваучерные фонды обесценивают ва ваучера населения. Каким образом? 200-рублевая акция гостиницы «Космос». На аукционе они бодаются-бодаются и за 3,5 ваучера 35 тысяч по номиналу ваучера да как бы покупают. Ну и говорит, вот посмотри, 200... Что они делают? Они просто убивают эти ваучеры. То есть, он с самого начала сказал, что им приватизация нужна формально, она вообще нечестная. И мы, когда делали рекламу у фонда МММ Инвест, мы людям рассказали, что такое приватизация, мы Ник никто в государстве не, не, не озадачился. И он говорит, по, по совокупности всего это Швырялова значит и говорит они самое ценное будут выставлять в последние полтора месяца до конца ваучерной приватизации. Постараются связать максимальное количество ваучеров таким образом, чтобы они не были предъявлены. И говорит, они свяжут через биржу. Игроков много появится, которые не поверят, что Лофа закончилась, и останут у куча. Так и оказалось. Уже 1 июля, уже все объявлено, да, а еще там до 15-20 до 20 июля 1994 еще ваучеры по той цене весенней продавались. Хотя все уже конец. Ну и вот, и, значит, идея была какая. Все, что возможно на ваучере собрать, одновременно запустить этот насос МММ э, Инвест э, вторник-четверг, деньги качать. Он говорит, мы соберем деньги и когда в июле начнется второй этап, мы купим все остальное, что не купили на ваучере. Дальше мы эти активы в одну компанию сведем и перевыпустим акции уже новой компании и обменяем людям дадим или деньги если не захотят либо акции как они захотят по его плану в стране в девяносто пятом году если бы у него все было как он запланировал появилось бы примерно 2-3 миллиона человек с с активом в полмиллиона долларов примерно на собственном счету средний класс и он вовсе не робин э, гуд очень прагматично я говорю, ну как же, а потом они на собрание соберутся и, и тебя выкинут. Он говорит, как они, 3 миллиона, на какое собрание соберутся, на каком стадионе? Они никогда не соберутся. Я всегда буду, типа, не, обладая небольшим контрольным пакетом. Он парадоксальный человек. Я вот видел его в деле. Это каждый раз было что-то простое, с одной стороны, а с другой стороны невероятное какие он решения принимал. И он не собирался никого швырять, ему не надо было. Он хотел стать хозяином этой страны, ну, России. Причем не то, чтобы что-то свое там закидывать. Нет, чтобы всем хорошо было, чтобы всем спокойно было. Там. То есть у него план был такой. И для него масштаб поступков важен был. Это его фраза. Масштаб личности является масштабом деяний. Вот. И он под, вот, очень культивировал масштаб своей личностью и, и был таким. Был шанс, что то, что он задумал, получилось бы? Или шансов все-таки не было? Был, был. Если бы вокруг были люди посмелее, чем я. Ну, короче, там уже все плохо, бы, там уже это криминальная история. Но, в принципе, шанс был. Шанс был сорвать порядок в городе, и вот эта колбасня бы она привела. Его бы из тюрьмы в Кремль пересадили. Там был такой момент. А ты помнишь, когда это было? Ну, примерно помню. Это август-сентябрь 1994 Ты сейчас рассказываешь такие вещи, как примерно как о большевиках. То есть никто из большевиков в какой-то момент просто не верил, что они удержат власть. И потом просто какой-то в какой-то момент, как ты говоришь, вот люди оказались достаточно смелыми, и они просто все равно ее удержали, несмотря ни на что. Так получилось, что он только на себя полагаться мог. Ну, это поразительно, но просто дела у него были такими, что там ему равноценных помощников да партнеров не было просто по определению. Никто не мог с ним разделить вот груз такой ответственности. А чего не хватало? Все-таки э, характера или мозгов тоже? Духу не хватало. Духа. Конечно. Всем, ну, короче, там же деньги, и э, так или иначе эти деньги уже были у людей этих, которые рядом были. Они уже что-то там, какую-то недвижимость, было четря. Ну, типа, семьи какие. Ну, это же полно. Никто в тюрьму не хотел садиться там. Скажи, пожалуйста, вот я как прочитал у одного э, кинокритика, что э, единственный э, сценарист, который по-настоящему понял э, русского мужика, это Бахыт Килибаев, что э, именно Килибаев понимает, что такое э, глубинный э, русский характер. Я, я найду тебе сейчас, это девочка, девочка. Она сейчас, сейчас прям сходу нет, но найду обязательно, мы вставим в фильм. Вот. То есть, вот ты вообще действительно понимаешь что-то про русских? Или вообще про характер, или про мужиков? Вот как у как вот тебя вот с этим? Откуда-то понимаю. Знаешь, я когда мне полтинник исполнился, я впервые задумался, сам себе задал вопрос, ты кто вообще. Ну и в том числе в этническом э, плане. И точно понял, что во мне три самодостаточных равных ипостасии. Во мне еврей живет стопроцентный, во мне казах живет стопроцентный, и во мне русский живет стопроцентный. Если казах и евреи это по, по крови, то русский по языку ⁇ это единственный язык, который знаю, я на нем думал, и весь мир я на нем воспринял. А русский язык устанавливает и мировоззрение, и там то есть все. И я как бы с детства особо остро слова чувствовал, и до сих пор играю, раскладываю их, и там так много интересного вскрывается от этих вот штук. И я уверен, что русский язык хранит в себе еще колоссальный потенциал, который, может быть, в ближайшее время проявлен. То есть он не девальвирован, то есть в нем а еще мало, много. И, и, и, ну я знаю, вот кроме этого, еще три уровня, я только знаю. И они все, там, на, на, там это знаки и символы, не буквы и не слоги, и цифры. То есть эта сущностная информационная система, она еще не открыла своих аспектов. Знаешь же, что как русский обрезался, обрезался, сколько там... Изначально было звуков 78, что ли, что-то такое. Про что ты говоришь? Про реформы, когда. Вот всегда, да, да, когда У -у -у. буквы убирались. У -у -у. Вот. А так все-таки насчет понимания психологии человека. Ну, ты знаешь, нет, нет, мне кажется, я как-то. Я очень легко настраиваюсь на любого человека и начинаю чувствовать его. Uh -huh. Эмпатия у меня, высокий уровень эмпатии, я могу за людей думать, чувствовать, что с ними там, как и все. Uh -huh. И для сценариста это же естественно, ты сам себя должен поставить в, в эти обстоятельства. Когда рассказывают мне про то, как ударились, например, упали там, что у меня реально физически в этом месте начинаю чувствовать вибрацию такую. Uh -huh. это, это, я не заслужил этих качеств, я с ними родился. Мне Эрс такое говорил, как-то, что я вообще не пойму. Он, говорит, он даже это не мне говорил, а своему помощнику. говорит, Вот, типа, единственный человек, который знает, что там с русским народом происходит. Я тогда удивился, так не ожидал, что меня так охарактеризует. Тогда еще только реклама была, не, не было Громовых. там. Ну, да-да, и мне, ты знаешь, очень нравится этот образ, э, который во мне живет, русского народа. Я вот с, с, ну, с восхищением и с преклонением отношусь к тем сущностным качествам, которые этому народу свойственны. Я как-то задумался э, о том, чем русские отличаются от всех других и понял, что русские отличаются скорбями. У них скорби космические по сравнению с, со скорбями других народов. Это что значит? Это значит, если в мире будет повод для скорби, русский не сможет счастливым быть. Я подумал, что это такое? Это наказание? То есть, если представить какую-то очередь за счастьем, где народы стоят, русские последние в этой очереди. Наказание нет, не наказание. У них, их предки, э, жили в мире, где все было между людьми гармонично, между людьми и природой, между людьми и космосом, природой и космосом, все было гармонично. И у них это проложено глубоко в генах. И они просто не могут согласиться с меньшим. Русские не могут вдохновенно бабки зарабатывать. Ну, типа вот, просто вот, да? Это невозможно. Посмотрите, эти русские олигархи, что творят. Ну, вообще не ведутся они по тем э, правилам, по которым там это все. Вот, на мой взгляд, в чем отличие. И поэтому э, вот этот Илья Муромец, вот он спал. А что в нем спало? Спа, спала вот эта информация, она вот сейчас проснется, и русские покажут миру, как вообще правильно. Ты это веришь, что это произойдет еще при нашей жизни? Мало того, да я это в ближайшее время жду. Вот эти 21, 22, 23, 24, 25, мир изменится, до неузнаваемости все по-другому будет. Ты любишь что ли этих русских до сих пор? Да, ты знаешь... Это так короче, во мне… Ты почему? Ты с ними вырос просто, ты вообще в Москву попал в каком возрасте? Москву? Да. Ну, в 90-х, это уже взрослым. Да. Но русские же и до того встречались в своей жизни в Алмате. А Алма-Ата была русским городом, если честно, я по-другому не воспринимал. И тут… что-то есть… Вот я не знаю, вот это вот я сейчас военной темой, но ну, типа, занялся. И там поразительные цифры вываливаются, статистика, это вот то, что говорит само за себя. В 2005 году я увидел статистику. Вов, это на 100 призванных в этническом плане, сколько вернулись. И там удивительная штука. Есть три этноса где на 100 призванных вернулось 30 примерно. Пропорция 70 погибло, 30 вернулось. Дальше четвертое место. Уже меняется пропорция. Дальше вот очень большой разрыв. И дальше на 100 призванных 70 вернулось. Там 30 вернулось, тут 70. И я там три этноса. Я залез в источники, где потери основные. Это те, кто в атаку вставал. И там русские, казахи и евреи вставали в атаку вот, по, по, по этой. Uh -huh. Почему русские вставали, я понимаю. Ну реально, внутри себя понимаю. Почему евреи вставали, тоже понимаю, у них мотив был. И понимаю, почему казахи вставали. Типа, э, убьют же ты чай, да ну неудобно, ну, фига. типа. Вот реально, не, не, ну, в, в, лежать в падлу, ну, типа, эти встают, а, ну, реально. Всты, и, говоря, по, и, и мне кажется, казахи и русские близки вот ровно тем, что у русских есть код о гармоничной жизни предков, mm -hmm. и у казахов есть представление о том, что называется жируик. Это mm -hmm. с одной стороны земля отцов, с другой стороны это рай на земле. Mm -hmm. У казахов также проложено, поэтому русские с казахами очень близки. Насчет скорбей и всего прочего. А вот э, неужели э, вот сегодняшним молодым людям э, тащить на себе вот все эти, э, понимаешь, э, всю эту философию скорбей и все время к ним возвращаться, что а человек сегодня в 16 лет, в 17 лет не может начать э, свою жизнь с чистого листа, без вот этого, э, скажем, на хребте, на шее, вот этого ярма. Э, предыдущих, понимаешь, поколений, которые его тянут к земле? Нет, не может. Все связано, понимаешь? Одно определяет другое. На мой взгляд, знаешь, что сейчас происходит? Вот я давно про это уже говорю. Пропасть межпоколенческая да. растет. И да. вот совсем это очевидно стало, когда Ксения Собчак разговаривала с Зданием Лохин. Uh -huh. То есть предполагалось, что поделились вот это вот, такие, как я, 60 лет там, то все, uh -huh. да, и вот типа там 25-летняя разница. А тут Ксения Собчак, есть сколько? 35 примерно, да? Ну, уже ближе к 45. Да. К... Ну и, 30. короче, Дани Милохин, ему там 17 лет. Вы знаете, кто это, Дани Милохин? Ну, я знаю все того, что просто смотрел, но uh -huh. так бы не знал. Ну, в общем, это тиктокер на тот момент у него было 17 миллионов подписчиков. Uh -huh. И Греф э, сделал его лицом молодежным Сбербанка. И он на форуме экономическом в Питере, типа там что-то тусовался. Так вот, Собчак 10 ему фамилий назвала, э, людей, про которых она считала, что он обязан знать, что о них невозможно знать. Он ни одну не знает из этих фамилий. Лев Лещенко. Блин, мэр, политик. Но... Горбачев. Нет, не вспомнил. Кирилл Серебренников. Не знаю, кто это. Он назвал 10 фамилий, которые на его взгляд все знают. Она ни одну фамилию не знает. Big Baby Tape. Big Baby Tape. Дора. Дора. Дора. Рахим Абрамов. Рахим Абрамов. Это реально пропасть. То есть, это разные миры и разные страны? Абсолютно. Что произошло? Вот, значит, появилось поколение, которое сформировано уже сетевым общением. Угу. Это, на мой взгляд, феномен, который вот разделил старших и младших. Старшие всегда так было испокон веку, да? Ну, типа, патриархальная система, властная, да? мужская, и три поколения. Агашки, их миссия держать рули, да, вести эти среднего возраста люди. Они должны на хозяйстве быть, воспроизводить эту реальность так, чтобы она вот двигалась, как агашки. И дети, сыновья, они должны учиться у отцов с тем, чтобы заменить. Всегда так было. А сейчас такого нету. Почему? Потому что сознание старших было определено тремя базовыми стереотипами, которые для них не были стереотипами, а были ну, фактами их жизни. Места под солнцем всем не хватает, жизнь – это борьба, и зло давно и глобально победило, поэтому не дергайся, около себя что-нибудь сделал и нормально. Для них это была истина. Для поколения, которое формировалось уже в момент, когда появились игры всякие, сетевые, <смех> это не истина. Они что увидели? Что место под цифровым соусом только-только-только появляется. Соус сходит, Все больше и больше возможностей, и всем хватит. Второе, что любая форма взаимодействия продуктивнее любой формы борьбы. Они, не, они рационалисты и прагматики, и не бодаются попусту. И третье, что таких, как они. Полно по всему миру. И э, это поколение прагматиков и рационалистов. И они не доверяют старшим. И имеют все основания не доверять. Почему? Они трезво смотрят на старших и видят, что те все шизофреники. У них двойная мораль у всех. И они не замечают этого. Они не считают это проблемой старшим. Все проникнуто, все, везде двойной мораль. Все нечестно, вот с точки зрения... нет Во всяком случае, неадекватно, с точки зрения ну, взгляда трезвого. Это раз. Второе. Ну типа они некомпетентны. Для молодых старшие некомпетентны. Они не врубаются в эти в современные технологии. Как таким людям доверять нужно? Шизофреники, двойные стандарты, не в состоянии адекватно оценить себя, и еще самые элементарные вещи не знают. Это раз. И второе. А разве старшие предложили молодым какую-нибудь увлекательную повестку позитивную? Хоть одну, хоть одну. Самые ответ самые ответственные старших э, предлагают, ну типа э, понижение э, последствий кризисов. Ну короче, ты не умрешь, умрешь не сразу, а через два дня. Улучшение, типа ты будешь экология, голоден да. и в мучении не шесть месяцев, а 8, ништяк жизнь, вообще просто удивительно, вдохновляет и, mm -hmm. и разве при этом, это же не, это разве не выглядит чудовищной безответственностью старших? Старшие все отвалили, типа это, ну, чуваки, это потому что те плохие, те плохие, мы вынуждены вооружаться, мы вас кормить будем. Что это за, кому это, что этим объяснить, и как это можно изменить вот при таком? Старшие вообще ничего не понимают, что на Белосети происходит. Или они участвуют в этом всем. Поэтому э, молодые не пойдут за старшими. Но если не найдется среди старших тех, кто в состоянии принять новое, да, вот их принять, и только старшие эти могут обеспечить связь времен. Если этого не будет, то молодые вместе с водой выпл выплеснут плоденца, ценное, все выкинут, что связано со старшими, они не смогут разобраться в том, что ценно, и это будет каса касаться ценностей человеческих вот, отношений, это очень важно, а, а, вот такая история, на мой взгляд. Но при этом я думаю, что все повернется в нужную сторону, вот пришло поколение, которое спецом для, для этого Смотри, две тысячи лет назад Римская империя, провинция Иудея, приходит человек, который говорит, все, что было, это ужасно, мир, на самом деле, мир, как ты говоришь, старших, он погряз в пороках, в коррупции, в бесчеловечности, я принес вам новый мир, я пришел не отменить, но исполнить пророков. Да? То есть угу. Иисус предложил новую позитивную повестку на тот момент. И христианство оно, то есть, оно предложило, скажем, то, к чему Весь старый мир был не готов. Вот. То есть в результате это стало, скажем так, новой э, религией. Да? То есть христиан э, в мире на сегодняшний день больше всех. То есть э, самое распространенная, несмотря там, на китайцев, на индусов и так далее, самая распространенная э, мировая религия – христианство. Ну то есть... Э, до этого люди ждали, допустим, евреи ждали Машаха, да, то есть ждали сейчас, мессию сейчас ждут. и сейчас ждут и ждут и говорят, что скоро придет, да. да? А мормоны говорят, что есть церковь святых последних дней, да, да? я знаю да? тоже их, да, то есть его они тоже ждут э, мессию, причем они ждут в Соединенных Штатах у них там все написано. Да. И знаешь, как населенный пункт называется, в котором должен появиться тот, кого они ждут? Урдай, Аман, что-то что такое. Три слова. Они произносят это. Я, мы, я встретился здесь с, с представителями церкви. Я говорю, а вы знаете, что это значит? Нет? В принципе, не знаю. А пока, с, с коралского языка это очень четко, э, типа человек, что-то там как-то приводится это. Все круто. И они ждут его ровно на той стороне земного шара. Вот если проколоть посередине через центр, то на территории Казахстана вроде Алматы выйдет. А ты говоришь сейчас о том, о чем ты думал и что тебе пришло, скажем так, в голову, исходя из того, что ты что сделал? Исходя из того, что ты испугался в какой-то момент. Чего? А, в не... какой момент? А, не знаю. То есть а откуда? Нет, тебе... я пока в процессе. Да. Для меня все в движении, мои да. планы все прямо еще реализуются, поэтому я... Ты знаешь, сейчас не время подводить итог. Да. Сейчас наоборот все начнется, динамика все начнется. Но вот, короче, я думаю, что с этим делать совсем? Я раньше мучился, вот все это в голову уйдет. Что с этим делать? Ну, короче, стал раздавать где возможно. Не принимается. Mm -hmm. Что-то не, не заходит никак. И я уже все ситуации, когда тащить тяжело, а выкинуть жалко. <laughs> я 15 лет с этим. Но теперь вот последнее время, последние полгода, вдруг начало заходить. И там люди обратную связь дали, которые для меня -то такие это. Я думал о том, как... Очень важно, чтобы это было реализуемо. Меня не интересуют теоретические построения. Вот есть мир такой, как он есть, есть люди, какие они есть. Если безусловно принять то, что есть, они не так. Чуваки, у нас будет рай, все нормально, но вот вы, да, вы должны то все, вы это все, этого не будет никогда. А вот именно те, которые есть, других нету, можно ли что нибудь сделать? И вот меня именно этот вопрос мучил и никак мучил. Я стал об этом думать и стали приходить ответы. И вот сейчас у нас, я так считаю, вот мы, человечество современное, какой сценарий проживаем? Заканчивается парадигма цивилизационная, развитие которое было обеспечено конкуренцией. Сейчас конкуренция перестала быть драйвером эволюционным. Появили. Подожди, подожди, можно, а, почему это вдруг она перестала? Сейчас работать? расскажу. Почему? Давай, я, я же говорю, ты спокойно. Потому что, что мы сейчас видим, появились игроки, которые вышли за рамки конкуренции, по этим правилам, сверхигроки, и которые целые индустрии останавливают. Давно уже есть технологии, которые позволяют электроэнергию по-другому извлекать. Давно уже есть медицинские технологии сверхэффективные. Но существует инерция вот этих структур, ну типа всех этих корпораций, компаний, которые ну, не могут по-другому. Они сейчас задают, собственно, параметры для нас возможного. И вот это, это все, сейчас видно же, да, что все становилось и все рушится. Везде, во всех полярностях напряжения, везде, многомерно. И уже это не связано с территорией. Типа Россия, Казахстан, Соединенные Штаты Америки, это везде одинаково. Проблемы в каждой стране одинаковые. Там просто может быть... Ну, приоритетность несколько будет меняться, варьироваться, а так список проблем один и тот же, то есть мир встретился с этими проблемами. И, на мой взгляд, трансформируется это все каким образом? Вот в недрах этой парадигмы цивилизационной уже зародилась и сформировалась на первом уровне парадигма, которая развитие которой, эволюция которой будет обеспечена партнерством гармоничным, не конкуренцией, а партнерством. Вот, собственно, все к этому, на мой взгляд, идет. И в этом партнерстве у человечества есть колоссальные перспективы и ресурсы. Вот это вот расширение коллективного сознательного позволит включить те ресурсы, которые сейчас есть, но они недоступны. Что я имею в виду? Вот есть такой ресурс, как знания, навыки, опыт конкретного человека. Да? И это используется, как правило, вот там, где он есть. Да? Но мультиплицировать это, как правило, невозможно. Вот сейчас, на мой взгляд, что произойдет? Цифровые технологии позволят оцифровать персональную систему каждого пользователя, операционную систему. Каждому из нас, личности каждой, присущая операционной системе. Это те алгоритмы, которые сопровождают нас по жизни. Они бытовые, социальные, профессиональные. И в моей модели э, оцифровывать надо как раз персональное пространство. Ну, личностное э, пространство. То есть, оцифровывать вот этот э, микрокосм каждой персоналии. А как это сделать? Вот э, просто на примере. Как можно оцифровать вот тебя? Смотри. Я – это тело так. и сознание. Так. Тело... Э, это широта, долгота, высота над уровнем моря, верно? Ну где ты сейчас находишься? Да. да. да. Плюс, э, ну, с формулой, чтобы вот этот объем, который я занимаю, исчерпывающе, описывался. Правильно? То есть И... все вокруг тебя. Ну, вот говоря. куда я достану, а, вот, да. руки расставлю. Вот да. э, формула, которая определяет мое присутствие в реальности. Вот я а -а -а. вот а -а -а. в этом пространстве, да? Хорошо. Дальше. Земля кружится вокруг своей оси. Помнишь это? Да. А, а кроме в плоскости эклиптики движется с планетами Солнечной системы вслед за Солнцем. Они тоже двигаются да. по своему осам. Дай листик бумаги, я тебе нарисую. Да, вот. Вот смотри, если бы от каждого из нас шлейф оставался, видимый в космосе, угу. то что бы мы увидели в модели? Мы бы увидели 365 вот таких петелек, но я не буду все 365 рисовать, да? Ну, короче, понятно, да, что бы это было? Да. Вот, вот это поворот Земли вокруг своей оси, а 365 этих маленьких поворотов, разнесенных на э, этой э, спирали, они образуют год. То есть, mm -hmm. у меня есть формула, которая переводит значение широта, долгота, высота, mm -hmm. конкретно значение, в расстояние, которое эта точка проходит в единицу времени. И э, эта формула рисует траекторию моего присутствия. И вот это несущая, и на нее скидываются все информационные проявления мои. Вот ты, сиди, ты в компьютере сидишь, да. пишешь письмо, э, открыл Word, система все записывает, все, что ты сделал, фиксирует твои действия, что ты Word. Потом ты пишешь «Привет!», да, привет. П когда ты нажимаешь на П, это настоящее. Как ты палец оторвал, это настоящее уходит в перспективу. П уходит туда. Привет, запятая, бахит. Восклицательный знак, настоящее. Это, а бахы это уже в прошлом. Вот так она фиксирует тебя, твоя система, твои информационные потоки. И так как это на оси времени, она все повторяющиеся алгоритмы фиксирует. Проявляет твои алгоритмы тебе присущие. Если что ты сделал три раза одно и то же, система обращается к тебе. Правильно я понимаю, что ты это делаешь вот ради такого-то, такого-то. Ты или подтверждаешь, или э, не подтверждаешь. Если я подтверждаю, она говорит, э, оптимизировать алгоритм этот пользовательский. И ты дальше оптимизируй, не оптимизируй. Как она оптимизирует этот пользовательский алгоритм? Это твоя персональная система. Она проявила твою персональную операционную систему. От тебя зависит уровень конфиденциальности. Все, что ты не закрыл, оказывается в доступе для всех. И ровно по этому объему параметрии тебе оттуда тоже информация придет. То есть в любом своем целеполагании система предложит тебе самый чемпионский алгоритм, который на этот момент проявлен в системе, другими пользователями? Вот смотри, если я в жизни каждый день встаю и делаю зарядку, то это у меня приобретается в привычку, и я потом по этому самому алгоритму уже привыкаю делать зарядку да, каждый нет, день. Нет, ты делай, как это заряд не связано. Смотри, да. все, все нет, ру... А вот это что? А то здесь как мне алгоритмы, э, скажем так, меня. Э... Да просто фиксируется. Вот система, э, все твои информационные проявления фиксирует. Да. Речь, где ты находишься, только для тебя, это, только ты имеешь доступ к этому, никто другой. И она проявляет присущие тебе алгоритмы, которые тебе просто свойственны сейчас. Да. Часть из них являются бытовыми. Они, ну, чуть тебе там помощь, -то? как холодильник открыть, или там ты и так знаешь. Но если ей что-то новое, ты чем-то занят, ты формулируешь для системы, Потребность в том, что тебе нужно цель, ты просто описываешь цели по параметрам, как, что ты хочешь. И система предлагает тебе вариант реализации. Она учитывает твои изначальные ресурсы, учитывает тот опыт, который в системе проявлен другими пользователями, сра сравнивает это все очень простым способом. Это просто статистика прямая. Количество времени, затраченного ресурсов, там, то есть все усилий, количество человек. И именно тот алгоритм, который тебе нужен, из системы тебе предлагают для использования. Появляется сообщество, где прорыв каждого обогащает колоссальное сообщество. То есть, все заинтересованы в том, чтобы каждый проявлял какие-то уникальности свои. Не, не был унифицированным элементом, похожим на всех. Ну, да, а наоборот, короче... То есть, те алгоритмы, которые система предложила мне оптимизировать, они э, собираются и потом для всего сообщества они являются ценными, потому что это уже отработанный оптимальный короткий путь. Конечно, не, да. мало того, все, что проявляется и является незакрытым, становится элементами твоей персональной суверенной информационной системы. Даже если ты в этом не в зуб ногой, вообще не понимаешь в этой сфере, все равно твоя система информационная, она, она будет знать все, что, типа, знает э, этот человек, который с тобой живет. Твой персональный э, ресурс будет по... по функциональности такой, таким же, как, как какой рука, вот этой всей системы управляет. Так чего будет? Уже вот у меня телефон, который про меня знает гораздо больше, да. чем... Да, но он, ты он, не знаешь. А, но э, про я же себя. могу запросить? Ты можешь эту спросить, информацию? но это все, те технологии, которыми мы сейчас пользуемся, они не созданы для того, чтобы мы были суверенными и самодостаточными в своем развитии. Они созданы для того, чтобы нас оболванивать и превращать в стадо. Чтобы нам продавать новые товары и услуги. Да, контролировать, манипулировать. А я говорю про то, как освободиться от этого. Хорошо. Вот а, мы, а, скажем, имеем достаточно удобный и понятный инструмент, каким образом мы можем сделать полшага ближе к свободе. Что дальше? Нам нужно осмыслить первым делом, э, что происходит. Вот кто мы, для чего мы и куда мы. Ну что сейчас стало ясно, э, что вообще-то люди живут сообществами. Да. Да? И государство – это форма сообщества, верно? Да. Вот теперь к этому надо подойти просто вот по новой. Окей, okay. надо определиться, кто мы, чем мы хотим и ради чего объединяем свои усилия. Вот мы вместе. Для чего? И я очень простую вещь предлагаю. Мы объединяем свои, свои усилия, чтобы значительно эффективнее мы могли поддерживать жизнь. Жизнь ⁇ это самая высокая ценность. И она должна быть не продекларирована, а эта, эта константа должна быть вписана в вариант финансово-экономической системы новой, которая требуется. И развитие ж, жизни. И обеспечение развития – это смысл, для чего нам объединяться в государство. Мы должны создать сообщество, где функция государства – это сервис по обеспечению поддержки жизни и обеспечению развития. Тогда понятно, для чего мы объединяем усилия. Да, мы разные, очень разные, но есть одинаково ценная для нас – это вот жизнь каждого, жизнь его, родных и близких, их развитие. Да? Это вполне достаточно для того, чтобы синхронизироваться и в резонанс попасть друг с другом. Ты говоришь о белой стороне, но всегда же есть и черная сторона. Черная сторона, видишь, что с ней происходит? Она валится. Уже в том сценарии невозможно удержать энергии. Но никогда же не бывает одного белого сценария. Ты же как нет, драматург нет. знаешь, что возможно да, только да, постоянное столкновение. Но, но тут нам предстоит квантовый отрыв от э, энергии э, плохих сценариев прошлого и этот квантовый отрыв на какой базе может э, житься вот подумай о том что за каждым из нас прямые потомки да у которые в глубь веков поколение за поколение предки предки да, да? вот я сравнил свою жизнь с жизнью своих родителей и понял, блин, моя жизнь значительно легче и проще. Они Лучше. войну прошли, да? да? А потом, когда про своих дедов вспомнил, про их родили, да, ну, вообще кошмар. Еще хуже там. Ну, а, а что там было? Там погибли родители отца погибли, он еще он дом попал. А мамины, мамина мама погибла во время бомбежки ну, то есть, вот мрак такой. Я тогда подумал и понял, что там в глубину веков э, уходят поколения моих прямых предков. да? Mm -hmm. Я точно понял, что у них жизни были тяжелейшие, что только не выпадало на, на их долю. да? И спросил себя, ради чего они это все вот делали, упирались? Ответ быстро ушел. Для того, чтобы дети были счастливыми. И вдруг я понимаю, что... Еще ни в одном родовом канале не было счастливых. И вот эти все страдания, подвиги, страдания бессмысленные, подвиги бессмысленны предков. Почему? Ну, потому что нет счастливых. Они ради этого ну, все делали, а они до сих пор не счастливы. И наполнить их жизни смыслом, их деятельность, ценностью могут только живые их. Потомки, которые для себя поставят задачу стать первым поколением счастливых людей. Если мы это осознаем, мы сможем оккупировать все энергии прошлого, вот, не, негативные, вот все эти исторические события, все холокосты, все пфф, отодвинулось. И у нас есть общая платформа, общечеловеческая. Мы наработали этот опыт, да, благодаря этим противостояниям чудовищным, вот этим преодолением, но это привело нас... К этой нынешней возможности выскочить за рамки, мы должны сказать друг другу спасибо за игру, игра закончена, мы достигли того для чего это то, о чем ты сейчас говоришь, это утверждение о прогрессе, да, то есть ты говоришь, что на самом деле ты живешь лучше, чем твои родители, и, луч, и тем более лучше, чем твои бабушки и дедушки. Соответственно, твои дети должны жить лучше, чем ты. Нет, есть, нет, а... я не так говорю, я не про это говорю, да. я говорю про то, что… А ты а... говоришь, а мы вообще игру закроем. Смысл... Нет. Смыслы да. а, существования бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек, прадедушек могут появиться только от деятельности ныне живущего их потомка. И единственное, что он может сделать или не сделать для них, это или наполнить их жизнь смыслом. Каким образом? Они все это делали для того, чтобы кто-то в их колене счастливым стал, чтобы появились счастливые. Так вот, стать этим счастливым. И это, это задача у каждого живущего ныне. И предлагается жене на кресте повисеть, не в тюрьме посидеть. А быть счастливым – это же легче и приятнее чем э -э, в тюрьме сидеть. Ну, а предложение а, поучаствовать в красивой сказке, а, это, безусловно, предложение не новое для человечества, но всегда очень привлекательное. То есть ты предлагаешь участие в новой а, сказке, в новой а, религиозной теме, которая бы людей сделала счастливыми. И ты говоришь... Просто станьте счастливыми, нет, не заморачивайтесь. Нет, должны осознать люди сами, каждый для себя, что это такое, для него, что у него есть ответственность перед своими предками. Угу. Это первое. И второе, подумать об этом рационально, что такое счастье. Вот у меня есть по этому поводу ну, несколько соображений. С одной стороны, если… Вот чем мы одинаковы, все люди, вне зависимости от того, где родились, какая религия. Мы, каждый из нас, проводник жизни. Жизнь идет через нас. Каким образом? Ну, это наши действия, мысли, поступки, там, решения, всякое такое. Окей. А с чем наши действия связаны? Они связаны с тем, что мы, опять же, одинаково устроены, мы испытываем определенные потребности. У нас есть потребности? Так вот, потребности давно категоризированы. Видно? Если не нравится Маслову, можно найти любой другой способ. Но главное, они категоризированы. И с этой точки зрения мы все одинаковые. И вот посмотри, вот человек и семь секторов. В пирамиде это вот так, по слову, да? А мы вот так графически это зафиксируем. Это центр, это человек, он испытывает потребности. Вот это все его потребности. То есть, таким образом мы можем писать человека в динамичном... В динамич таблицы, замерив степень удовлетворения тех или других потребностей, понимаешь? Для меня это таким образом коэффициент качества жизни может быть прояснен. Это человек вот до отсюда сто если вот так, это сто процентов удовлетворения. А можно замерить как сейчас и появится вот что-нибудь такое. И окажется, что ноль целых там, 1, 8, там 2, 4. вот реально как сейчас и эта формула что позволит э -э перейти в другую экономику сейчас вот э -э странно же мы живем в казахстане у нас тут типа тенге бэмс что-то произошло доллар дернулся и мы то же самое покупаем уже за большее количество тенге это что такое мы-то тут причем у нас как было все так и есть откуда это все почему так связано и сейчас стоит вопрос о суверенитете и суверенности. Финансово-экономическая система, если она не суверенна, она не служит. Это очень опасно для людей, которые пользуются несуверенной финансово экономической системой. Их можно в любой момент просто под откос пустить. Ну, глобализация же, глобальный мир, глобальная экономика, все переплетено. Как мы можем быть суверенны? Суверенны мы можем быть хотя бы... Осознав, что мы живем вот на этой территории, это наша страна. Да? И предлагается формула капитализации страны. Как посчитать? Что такое страна? Это территория, да? Ну, границы, откуда они? Это предки. Да? Дальше. Что это такое? Это природный климатический ресурс, верно? То, что природа Бог дал, это инфраструктура существующее на этот момент это усилия всех людей которые работали на этой территории правильно да. больше же ничего другого нету вот правильно же связать экономическую систему вот с этими аспектами ну, ну мы да, же она не не связаны, я тебе говорю ну как, а я тебе отвечаю ресурсы, вот отвечаю не это это, это вот смотри это нам кажется здравым и естественным а на самом деле все устроено не так Никак капитализация современного государства не связана вот с теми параметрами, нету никаких прямых зависимостей. Все по-другому считается. Сейчас мы имеем возможность э -э, тратить деньги в объеме золотовалютного запаса, который у нас есть, понимаешь, на, на внешнем уровне. И все. Это какие-то, ну типа, никакого отношения к реальности, вот к этой ткани жизни ежедневной, это не имеет. И вот. Как бы выглядела формула капитализации вот капитализация страны да, равна да, совокупная стоимость всех объектов инфраструктуры, рассчитанная по универсальной формуле, которая может быть применима где угодно в мире и по поводу которой есть у специалистов консенсус ну типа, что она корректная, плюс совокупная стоимость всех природных ресурсов, плюс совокупная стоимость климатических ресурсов. И это все надо умножить на коэффициент качества жизни средней по стране. Коэффициент качества жизни возможно получить, замерить только лишь, если появится суверенная социальная сеть, где аккаунт каждого пользователя обеспечивает его суверенитет на информационно-энергетическом уровне. Тогда есть возможность замерить точно объективно. Коэффициент качества жизни в абсолютном своем значении ⁇ это единичка. Что это значит? Это значит, вот то, что предки дали, то, что Бог дал, да, нормально используется. Мы не, не выкинули, не, да, а нормально используем. И дальше. Логика этой формулы. При такой формуле капитализации бизнес и вообще все будет настроено на то, чтобы повышать коэффициент качества жизни. И бизнес именно таким образом э, получает прибыль. Ну, условно. Человек строит э, 200-квартирный дом. Да? Там есть 200 семей которые переехали. В каждой семье есть два-три члена семьи там в среднем. У каждого из них есть коэффициент качества жизни. И в этом коэффициенте качества жизни есть э, параметры, которые связаны с э, тем, как они живут, в каком помещении, там, то, есть пятое, И вот эти 200 семей улучшили э, качество жизни. И именно это дельта, и возникает в капитализации страны. Потому что вот это значение параметра коэффициент качества жизни растет. На, понимаешь? А внедрять это нужно сверху или снизу то есть, ты вот это предлагаешь правительству например, Казахстана, России, Аргентины? Или да. это ты предлагаешь людям, чтобы они да. через себя да. стали счастливыми, и потом пришлось всем это делать? Нет, а нам, смотри, вот все мы заинтересованы, мы с тобой отцы, у нас детей полно, чтобы да. все было максимально гармонично и без катастроф, верно? Да. Поэтому правильно сейчас двигаться и так, и так. Вот что сейчас мне ясно, что вот для того, чтобы перейти на такую модель, денег много не надо. Это сейчас любая государственность может себе позволить, у любого государства сейчас есть деньги, чтобы вот так… Например, Казахстан. Например, Казахстан, все есть для этого. Но должна быть еще политическая воля. Но вот с этим сложнее, потому что политики консервативные, они не могут действовать беспрецедентно. Да. но есть территория одна рядом с нами, Киргизия, которая могла бы стать пилотной, потому что они на краю, им деваться некуда, им только поворачивать ровно в противоположную сторону. Ты имеешь в виду, что после четырех революций им уже терять нечего, они могут пойти на принципиально новый эксперимент. они сейчас пришли к пониманию, вот там знаете, что с элитами произошло? Ну короче, какой смысл стремиться к... Президентству, если через полтора-два года тебя в тюрьму закроют и все. Да. И элиты уже с этим разобрались. И они сейчас договорились о том, что они перестанут воевать. И ищут какой-то другой путь. Вот я, Если получится, у меня было бы круто. Потому что мы, казахи, тоже не сможем. Но если там начнется, если там все это увидим на примере, то очень быстро сможем повторить это все. Вот смотри, совсем совсем другой пример, вообще из другой э, территории. А, Сальвадор. А страна, в которой э, из-за инфляции даже отказались вообще от собственной валюты. То есть перешли на доллары США. Сейчас сделали э, собственной валютой биткоин. В качестве вот такого совершенно э, сумасшедшего эксперимента, на который нет. То есть они сказали, да, нормально все. Вот биткоин теперь наша э, валюта государственная. Вот. То есть, это а, они, скажем так, а, вот, ну я ни, ни с чем не сравниваю, но они идут от того, что когда уже вообще все потеряно, и все плохо, и терять нечего, можно пойти на любые эксперименты. Может быть, может быть, я не до такой степени знаю это все. Но для меня биткоин как э, платежное средство сомнителен. Угу. Он по ну своей, не тебя, Он, для, ну, по своей природе не, не, не связан да. с, с благом. Угу. Для меня э, вот, э, деньги – это же морок. Все это появилось в те времена, когда нужны были какие-то э, памятки. Но Мы с тобой обменялись. Типа, товарообмен, я да, хотел да, сказать. Сейчас вот нужно... Ты предлагаешь тогда да, живой товарообмен, да? чтобы это было связано с... Но э, через фиксацию в единицах, э, чтобы деньги не превращались в самодостаточную силу и энергию, а были бы тем, э, чем они являются, они просто фиксируют, э, что происходит на энергетическом уровне, на материальном сами по себе деньги становятся силой вот это сейчас знаешь как этот в нагорной проповеди сказано кто брату своему скажет безумец тот будет гореть в гиении огненной поэтому я не скажу тебе безумец че бы Что, боюсь чтобы, все а так бы сказал если бы не но но посыл мой вот Примерно да. То есть мне кажется, да, мне кажется, что что куда, безумнее, куда безумнее фантаст. относиться к этой реальности как единственно возможно. Посмотри сам, ты же за ребенка ответственный за своего. Да. В каком мире ты живешь? Ты не, тебе не кажется, что ты вообще ничего не контролируешь, что всех нас по дурости могут размазать, э или сами мы по дурости что-нибудь натворим. Mm. -hmm.